Конечно попадется Умашите да, ручкой подмотрел. Передайте привет кому-нибудь Всем привет, привет. Вот отлично у Нас переживает? Конечно вот. у мама тоже переживает. сидят, блин. Вот так вот интереснее А то они там ломанулись Сука тише Да, не выдохнуть Не выдохнуть Так, пидстоп у кого-то Второй круг, 5.35. Тоже хотел передать привет? Привет! Жене, дочка. Отлично. Они спортсмены и здоровы в жизни? Нет, я просто не видел за полтора месяца. Ага. Точно так. Да не важно, какой образ жизни ведут. Очень активный. Отлично. Молодцы. Привет, Катюш, Кирюша. Люблю. Как пробежалась? Все очень супер. Еще раз передаю привет женушке. Да. Все, с Константином все нормально. Да, спасибо. Он бодр, энергичен и весел. Все. Да. А вот. Помните, где искать?